Вы для себя или для этой суки? Это для собаки. И он у меня кабель. Хочешь? ротиком проверь. А я с собакой разговариваю. Я тебе не собака. Подзащитно или подзалупное. Вы обвиняетесь в нюхании жоп. Ваши последние слова. Я не собака. Сук пиздец. Да, я себе беру. Есть что-нибудь пожрать для этой сучки? Бедная ваша служанка. Строго вы с ней. Она не бедная. Что за х... у вас, сука. Да уж. Сука, это ограбление. Никому не двигаться. Стрелять буду. Стреляй. Сук пиздец.